Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вчера я сделала видео и думала, что я на этом остановлюсь, в общем, достаточно на долгое время. Но вот сегодня был у меня разговор по скайпу прямо с самого утра, и тема была тоже очень животрепещущая для родителей. Это здоровье их детей, которые действительно мама не может смотреть на то, как мучается ребенок. Вот. И я ей дала, в общем-то, совет, хороший совет, которым воспользовалась сама, и который мне очень хорошо помог поэтому я уже вот сидела тут сегодня утром наши все спали сегодня выходные праздники вот а я сегодня утром села на кухню и стала уже проговаривать вот то видео что я вам скажу на этом сам чем испугала своих родных господи ты что на кухне сама с собой разговариваешь но я сказала только одно говорю, я проговариваю одно видео не хотела я его делать но решила что я все-таки его сделаю Итак, по поводу чего сегодня хочу сделать видео, это наружный отит. Да, как ни странно, наружный атит. Дело в том, что я сама совершенно неожиданно столкнулась с этим заболеванием. Значит, я уже говорила, у меня оказался наружный атит. я заболела наружным отитом, совершенно неожиданно для себя. И вместо того, чтобы там не бактериально идти, там сначала был, оказывается, грибок сидел. У меня наружный слуховой проход уменьшился, просвет прохода в половину. Я считала, что это у меня такой аномальный слуховой проход оказалось. Там, в общем-то, поселился грибок на, вечный, на веки вечный. Решил, что он там будет уже жировать опировать. и пировать. И причем ко всему этому присоединилась инфекция, потому что ухо слегка подтекало. Так я его вроде как обрабатывала, но не придавал этому значения в один пример. Прекрасный момент, бомба замедленного действия рванула, и я пожала самый настоящий острый наружный отит, совершенно ужасная вещь. Значит, кого это интересует, вы можете заглянуть в интернет поисковик и посмотреть вот а, кости слухового парохода, почему это очень опасное заболевание по одной простой причине. Потому что в связи с особенностями нахождения нашего э, слухового аппарата в кости, э, инфекция может привести к тому, что э, инфекция перейдет из наружного. Из, от, слуховых, э, от слухового аппарата она может прийти сразу на мозг, на ткани мозга, то есть дать менингит. Это очень нехорошее, злокачественное явление. Вот И я еще так подумала, что я избавилась от него очень быстро. Я подумала, что то, что я сделала, то, что я сказала, но я говорила так мимоходом, в общем-то. А вот когда у родителей страдают детки, и сейчас детей оказывается очень много с этими наружными отитами, Вот они, они имеют очень плохую общую симптоматику. Но отит и атит, казалось бы, до тех пор, пока я сама не заболела. Все-таки я стоматолог и лор... Для меня только как бы смежная специальность, и мы сталкиваемся постольку, поскольку с ней. А тут я уже столкнулась непосредственно с этим заболеванием, и я с ним справилась в очень легкую, хотя. Меня заставляли, ну не то что э, заставить меня уже практически невозможно. Наш, мои коллеги знают, что я не лечусь нашей обыкновенной официальной медициной, когда что-то не получается, они обращаются ко мне, говорят, слушай, у тебя голова варит, давай помогай, ничего не помогает. И как говорится, у меня, помогает, у меня получается блюд помочь людям очень быстро. Вот, поэтому я расскажу сейчас историю своего наружного атита. Значит, почему появилась когда-то сто лет назад, значит, в 90-е годы, 13-летний пограничный стресс начался с того, что я осталась одна в частном доме. Вот, и на мой дом положила руку наркомафия Вместе с, с милицией Вместе с ФСБ и так далее Короче, поделили Они мой дом уже без меня А меня им важно было, что нужно было со мной сделать Меня нужно было выпихнуть И именно выпихнуть на улицу То есть старались они Меня 13 лет в буквальном смысле травили о Организовали мне потрясающую про травлю Меня избивали прямо дома Вламывались ко мне домой Защиты ни от милиции, ни от кого я не находила было уголовное преследование, было все, что угодно. Меня в буквальном смысле в наручниках проводили по самому дальнему пути до милиции через район. В общем, ну, в общем сами понимаете, что в таком состоянии, естественно, как я еще осталась в полном разуме и... Я просто удивляюсь, как, как, как я вообще выжила. Но большая благодарность, конечно, моему мужу. Я вышла замуж на тот момент. и Это было, в общем-то, моим спасением. Вот, огромная благодарность. И когда я ушла от этой, от этой ситуации, то значит стрессовая ситуация сказалась, я начала полнеть. Я заметно набрала 20 килограмм. Вот. Но спасибо моему мужу. Он поддержал меня так. Говорит, ты мне нужна любая. Вот. и это меня как плюткой подстегнуло. И я сказала, я трое суток после этого сидела в интернете, но я нашла причину, я нашла средства. И когда до меня дошло, рядом со мной лежал каталог БАДов. Я открываю и на первой странице как раз именно то, что мне нужно. Вот представляете, бывает такая ситуация. Вот. И, и мне помогает, вот моя интуиция, моя сущность и нам не помогает. Вот то же самое произошло и с вот этим вот атитом значит я конечно не ожидала у меня вдруг почему-то не с того с сего начал разрываться голова очень сильно болеть и когда я поняла что у меня болит с этой стороны я знала что у меня ухо я просто думала что у меня такой слуховой проход и все я так считала он слегка подтекал я его обрабатывала и все но когда я пришла к нашему лору врачу у нас была молодая девочка я все ругаю молодых врачей но вы знаете вот здесь я могу сказать что я была очень довольна этой девушкой она очень аккуратно, очень обходительно со мной обошлась, понимаю, что я врач, в общем-то, хотя я не работала в этом медицинском учреждении, мне это очень приятно, Вот, потому что мои интернетные излияния смотрят, оказывается, даже врачи. Вот. И она, очень аккуратно посмотрела мне сказала, во-первых, что у меня там была страшная серная пробка, у меня оглохла ухо, стала глухнуть непонятно. Значит, почему она стала оглохнуть, ну, все очень просто. Наружный слуховой проход имеет такую, но ну, он у разных, у разных людей имеет конфигурацию, но все дело в том, что он идет сначала ровно, а потом именно там, где барабанная перепонка, немножечко вниз спускается. Я обрабатывала мазью сенофлан, эта мазь мне хорошо помогала. Вот, но дело в том, что она основана на вазелине, и я-то обрабатываю, меня, допустим, ночью забеспокоит я обработаю и сплю дальше, а этот вазелин протекал, протекал и протекал, короче, скопился возле барабанной перепонки. И, в общем, надо отдать должное этой девочке, они вымывали эту, ну, как они сказали, серную пробку, я уже не стала инициировать то, что... Это был обычный вазелин от синофлана, которым я все обрабатываю. Вроде как бы мне помогало. А оказалось, что просто вот снимал вот такие верхние симптомы, а по сути, в общем-то, не лечил. И они уже буквально, представляете, вазелин вымыть из барабанной перепонки. И они уже буквально на пятый раз уже взяли очень горячую воду. Я говорю, попробуйте вот эту. И я попробую. Говорю, не, девочки, очень горячую. Они ее разбавили и уже горячей водой они уже вымыли вот этот вазелин. То есть даже вот холодной водой вазелин вымыть было просто практически невозможно. Вот. И после этого, когда они мне его промыли, вот тут я уже поняла: вот тут у меня страшно разболелось ухо. Мне страшно болело, появилась страшные головные боли. Я поняла, что такое наружный, что такое острый наружный отит. Вот. И мало того, что головные боли, у меня началось скакать давление 160 на 110. Вы не представляете, ощущение, конечно, было, а вот. Я проходила в нем день, по-моему, или два. В общем, она мне назначила лечение. Вы знаете, вам надо согревающие капли туда капать так, и так далее, и так далее. И вот тут я знаю просто, что у мужа есть медсанчасть. Я говорю, слушай, ваши... я просто не хотела в нашу медсанчасть сидеть. Там такая хамка сидит медсестра. Вы знаете, я просто удивляюсь, какого хамства сейчас набираются медсестры. И не то, что вот, ну невозможно хамит, вот в откровенную хамит, Ну просто тварь, откровенная тварь. И я ему сказала, говорю, не хочу я к ней идти, потому что я ее придушу прямо там же возле аппарата. Я говорю, поговори со своей медсестрой, говорю, я приду, сделаю этот самый. И вот все, что не делается, то все делается к лучшему. Я прихожу туда, Кольги. И она мне, значит, она мне сделала ответ. Еще раз говорю, она мне сделала, я попросила ее магниты сделать. Можно делать у чем можно магниты. Вот. А, э, дело в том, что, э, еще вас предупреждаю, я сделала грубость. Ну, вы знаете, когда человек больной, когда все болит, то думать уже, как говорится, тяжеловато думать, поэтому э, поэтому врачи часто сами себя и запускают, потому что когда ты в уме, в трезвой памяти, здоровый, нормальный, ты можешь что-то придумать, ты можешь что-то сказать, а когда ты, извини меня, болеешь, когда э, такие, тем более, страшные головные боли, когда давление скачет туда-сюда, не, непонятно, как его урезонить, вот то здесь уже недомыслительных способностей уже только одно, лишь бы только не болела голова вот, а тут от давления голова болит, да еще от наружного аппетита, прямо острый наружный аппетит, очень сильная головная боль, я, я поняла что такое действительно, когда вот у людей мигрени и все прочее вот такие вот головные боли, но мигрени я тоже считаю, что мигрени не существует, всему этому всегда есть причина, вот и все это можно, со всем этим можно справиться так вот она мне сделала магниты, после магнита мне стало еще хуже, у меня разболелось вот здесь вот все. А вот, значит, какую ошибку я сделала, в остром периоде ни в коем случае никогда не делайте никаких физиопроцедур. Я яростный сторонник физиопроцедур в свое время. Мы подружились с одной женщиной, я считала ее своей подругой, потом она поступила так, что больше ее своей подругой не считаю, это были 90-е годы. Вот, но с тех пор, конечно, физиотерапия, она врач-физиотерапевт за отделением, была сейчас у нее своя там клиника, она очень хорошо владела игрой фрексотерапией, это просто виртуозные способности, вот, и, значит после общения с ней я конечно поняла что физиопроцедуры физио у меня стоит на первом месте в плане помощи вот при каких-то сложных ситуациях допустим такие периоститы и все такое прочее здесь вот я вот видите пошла я сделала глупости у меня оглухло ухо то есть еще сильнее потому что рано сделаны на высоте воспаления сделанные физиопроцедуры они только обостряют течение процесса хотя магниты прекрасно снимают отечность, они прекрасно снимают боль, но на данный момент вот у меня пошло вот это обострение, я себе завязала голову и думаю, ну все, хана мне пришла. И больше никогда не, больше никогда я уже не выживу, потому что ну, очень болела голова. И вот тут Ольга произносит, это произносит, вот, вы знаете, найдите и план. Я вот знаю, что у него медсестра, умная девчонка, и вы знаете, вот умная женщина, ну она не девчонка, конечно умная женщина, вот, и я как-то так мимо головы, знаете, как-то а, медсестра, средний медработник, а потом, знаете, как-то все-таки на уст намотала. И когда я шла уже в разбитом состоянии, уже с оглохшим ухом, думаю, Тайка, я зайду, спрошу. И мне показывают вот эту вот коробочку. Значит, мне показывают и план. Я посмотрела на этот и план и говорю, давайте мне один. Я говорю, а что он из себя представляет? Он представляет собой вот такой путемный флакон. Это масляная жидкость, такая маслянистая жидкость, она прозрачная, этом желто-прозрачная, желтовато-прозрачного цвета. Вот, совершенно безболезненная. Это соль редкоземельного металла лантаниума совершенно уникальная вещь, обладает потрясающей обезболивающей способностью. Но ну, я это прочитала, я естественно, когда я пришла, значит, уважаемые товарищи, большая просьба, когда вы что-то покупаете в аптеке, что-то вам посоветую, особенно если вам советуют врачи в кабинетах, возьмите, пожалуйста, инструкцию, попросите в аптеке, вам обязаны дать инструкцию к этому препарату. Почитайте его действия, почитайте показания, противопоказания, обязательно почитайте э, побочные эффекты. Потому что у некоторых, у многих синтетических обезболивающих, таких как китарол, там такие побочные эффекты, что там сдохнуть даже летальный исход. Что там легче сдохнуть, чем потом принимать этот препарат. Он такой, как китарол, у меня он. Я перенесла его только первый раз хорошо, потом, когда второй раз, мне его уже кололи с димедролом, потому что была аллергическая реакция третий раз я уже от него отказалась и больше я его не колю и не делаю мне прекрасно все снимает анальгин в инъекциях вот я сделала себе анальгин и потом значит я пришла Почитал этот препарат, значит, Эплан, еще раз повторюсь, это военная разработка, предназначенная для обработки операционного поля при полостных операциях и вообще при операциях на, поле, на боевых действиях, на, в полевых условиях при отсутствии воды. Вы представляете, что это такое? Какими уникальными эффектами, уникальными, и он очень дешевый. Это нам его уже продают по 135 рублей, по 150 рублей. Но поверьте, этот препарат, этот флакончик, дорогого стоит вот этого флакончика при рациональном использовании Вот у меня он второй флакончик мне уже несколько лет это самое пользовалась первым флаконом он у меня стоит в холодильнике и ничего его не трогает он в темном он в темном флаконе значит видимо световые лучи помогают разлагаться этому препарату вот поэтому пускать в темных флаконах он у меня стоит прямо в темном флаконе сверху в этой упаковке всегда он не стоит только во флаконе либо где-то значит и в холодильнике там, где положено положено храниться, он прекрасно хранится, он прекрасно действует, никаких побочных эффектов, от него нет никакой аллергии, ничего от него не, будет, не существует. Он обладает потрясающим обезболивающим эффектом. Значит, у меня, как я уже сказала, он и противогрибковый, и противобактериальный, и противохламидовый, в общем, и против, чего, против чего только угодно, в общем, этот препарат... Уни уни универсального действия. То есть я вам сказала, это военная разработка. Она чудом оказалась у нас здесь в аптеке. И вот, значит, и Ольга мне очень хорошо подсказала вот этот препарат. Я в своем видео и план лайфхаки из аптеки, я говорила немножко про наружный атит, но тут решила сделать все-таки видео, потому что мне позвонила мама, у нее ребенок очень страдал наружным атитом, страшные головные боли, ребенок мучается, мама сходит с ума, не знает, что делать. И вот я ее отправила, буквально мы разговариваем в мы течение часа, раз даже больше, за это время ребенку принесли, купили этот и план, оказывается, он есть во всех аптеках. Вот. И э, я показала, как обрабатывать этот самый. Э, и пока мы еще там дальше говорили, говорили, то есть пришли, сказали, что ребенок уснул. Наконец-таки ребенок очень спал, но я схожу с ума, мне работать, я не представляю, что мне делать. Вот ребенок уснул, говорит: вы знаете, более успокоились. И таким образом. Значит, я хочу вам сейчас рассказать, как же все-таки вам поступать, как вылечить наружный отит за один день, фактически, за один день своему ребенку. Я делаю упор на детей, потому что деток мне очень жаль, по одной простой причине, сейчас вакцинируют активно детей, активно эти идиоты и бедорасы, которые нам вещают с телевизоров. Значит, вещают о том, как хорошо, в частности, Комаровский, считал его очень хорошим доктором, но он проплаченный доктор, и я, в общем-то, не уважаю таких докторов. Вот. И значит вас заставляют делать прививки. Прививки резко ослабляют иммунитет ребенка. И, естественно, вы не застрахованы даже от такого препарата, как наружный отит. Вы почитаете в интернете. Дело в том, что по своим анатомическим особенностям. Слуховой аппарат, у нас есть наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо, слой наружный, инфекция, как вы знаете, сначала идет с наружного слухового прохода, на средний, а потом и на внутреннее ухо, а от внутреннего уха там уже недалеко и до головного мозга, если вдруг, не дай бог, там захватит кости и так далее. В общем, не, я когда посмотрела, я была в ужасе от того, что что такое наружный отит. И представила, когда деткам, вот так вот дети мучаются и не знают, что к чему. Поэтому моё, мой канал сейчас активно подписывается, люди меня смотрят. И даже меня сравнили с профессором неувакиным Аминой. И, и написали, что я являюсь в, я вхожу в, золофу, в золотой фонд российской медицины. В общем-то, мне очень приятно читать такие угрозы. Мне пишут и угрозы, мне пишут, что я дура, ненормальная и все прочее. Ну, я думаю, что вы меня поймете. Вот, поэтому, уважаемые родители, вакцинация для детей – это опасность. Вакцинация нарушает иммунную систему вашего ребенка. И ваш ребенок может заболеть неизвестно чем. А, значит, Что делать если ребя... что делать с вакциной? Вы можете отказаться. Вы в любом случае можете сочинить, что у вашего ребенка аллергический статус при аллергическом. Я просто, когда нас вакцинировали, нас заставляли тоже врачей вакцинироваться, я пришла и сказала, говорю, слушай, вот так и вот. Так, у меня, говорю, аллергический статус сейчас, я, говорю, стоматолог, я и так, и так. Я говорю, я тебе приду, я пришла, говорю, я не отказываюсь, но я тебе предупреждаю, что у меня аллергия, на что я ее даю, я не знаю. Вот, вот так вы можете тоже сказать. Но, говорю, если я дам анафилактический шок, и не дай бог, он приведет к каким-то необратимым последствиям, я тебя посажу. И вы знаете, наверное, на нее это возымело такой эффект, она, ты знаешь, не-не-не, не надо, спокойно, спокойно, ну, mm -hmm. я не была в белом халате, но она знала, что я врач, и я говорю, так и так я говорю, я врач, и я тебя просто посажу, потому что, говорю, мне надоело, говорю, вот это наплевательское отношение медиков друг к другу. Я говорю, лучше не рискуй. Она мне написала медотвод и больше меня с ни с какими прививками не беспокоит. То есть аллергический статус. Делайте себе аллергический статус, ведь никто не может... Вы приходите к терапевту и говорите, ребенок дает аллергию. На что? Ну, там делайте, ну, пошлет вам сделать какие-то, ну, делайте. Но у вас уже будет стоять аллергический статус. Извините, к прививкам есть показания и противопоказания. Аллергия – это четкая противопоказания каким бы то ни было вакцинам. Вас не имеют права заставить при наличии такого противопоказания делать вакцину, которая тоже может привести к аллергической реакции. Это я вам говорю, как хитростью обмануть, как не идти, вот а, на пролом, а вот мы не будем, в результате вас заблокируют, вы не сможете ни в садик не пойти, ни в школу не пойти и так далее. Вот как умно обойти все вот эти прививки. Я совершенно спокойно сказала. У меня аллергический статус, скорее всего, говорю, не дай бог, говорю, я что-нибудь здесь рухну от чего-нибудь. я тебя посажу говорю, за то, что мне говорю, ты испортишь, мне, говорю, здоровье. Вот. И со мной говорю, тихо, молча не стали разговаривать. Не-не-не, все спокойно, все нормально. Поверьте, никому сейчас, нахрена Козей баян, никому этот баян теперь не нужен. Очень мое любимое выражение. Действительно, оно сейчас ко времени. Значит, что вы делаете? Я тут специально намотала спичечку. Вот такой вот момент. Вы делаете вот такую вот спичечку дома у себя, если у вас у ребенка аллергический атит. Ой, не аллергический, атит. Наружнее острый атит. Хронический тем более хронический атит. Но я имею в виду острый атит, как помочь ребенку, чтобы бедный ребенок не мучился. Ведь взрослый это ладно, взрослый хоть что-то понимает, а ведь ребенок за что мучается. Понимаете, мне, мне очень жалко детей сейчас. Хотя некоторые детки есть такие, что говорю сам бы убил, бы, не, даже не подумай бы. Но в основном, конечно, дети, дети ни за что мучаются, потому что дети-то не виноваты, что они родились в такой идиотской атмосфере, где нас просто убивают. Вот, и нас убивают вот этими вакцинами, гробя нашу иммунную систему, вот нам дает такое опасное заболевание, как наружный атит. А тем более у детей у них реактивная иммунная система, реакция, реакция очень высокая. И бац, и сразу чуть малейшая инфекция, ковырнул где-то что-то там на ушке, И вы не уследите никогда, поэтому не думайте, что там профилактика и так далее. Ничего не уследите. Раз суждено вам заболеть, то заболеете. Значит, поэтому вы сходили к лору врачу Самое главное, чтобы вам поставили диагноз. Идите к лор-врачу, пусть вам поставят диагноз. Вам назначают капли, капать в ухо и так далее. Как мне сказали, ой, это надо капли капать в ухо. Я сразу говорю, капать в ухо я ничего не буду. Потому что мне работать, капать в ухо, это значит, я глухну на одно ухо. Я не привыкла ходить в таком дисбалансе, я теряю равновесие в этом случае. Я не люблю такое состояние, мне с пациентами тяжело работать, я буду нервничать, я буду... Ну, представляете, доктор сидит, а, а, что вы сказали в кресле, представляете, врач стоматолог сидит. Я говорю, нет, я так работать не буду. И вот Ольга мне подсказала этот и план, и я пришла домой, она мне поставила, да, они мне вымыли пробку. Значит, вы идете туда, вам промывают этот наружный слуховой проход. Самое главное, чтобы не было никаких пробок, ничего. Все, лор-врач вас посмотрел, поставил. Лор-врач дал заключение, у вас наружный отит. Вы сделали, делайте, естественно, анализы, общий анализ крови, мочи, делайте, чтобы, не дай бог, чего еще не обнаружилось. Вот, вам поставили острый наружный отит, так, у меня как раз уже вот барабанная перепонка была красная, она говорит, у вас красная барабанная перепонка, чем я чуть не упала в обморок от такого состояния, вот, и я пришла домой, думала, думала, а у меня вот этот наружный слуховой проход уже был наполовину меньше, чем другой слуховой проход, вот, и я думала, что это так и надо, что у меня такое аномальное развитие. А оказывается, у меня вот там с 90-х годов, с вот этого состояния, у меня, оказывается, развивалась вот эта грибковая инфекция. Потом присоединилась бак-инфекция, и мне бахнула эта бомба в один прекрасный момент. Слава Богу, что на тот момент я не работала. Но я человек свободный, хочу, работаю, хочу нет. Сейчас мне это очень удобно, но на тот момент у меня пациентов не было. Я была абсолютно свободна, когда пятница я совершенно свободен, как говорил Пятачок. Вот. И я пришла домой, я купила этот и план, прочитала, обалдела инструкцию от Иплана и говорю: все. Ну, грех не попробовать. Тут меня уже разобрало врачебное любопытство любопытство экспериментатора и испытателя. Я намотала вот такую вот ваточку. Вот, вот такую ватку. Открываю, открываю препарат, вот так вот наносится, он аккуратненько капается. Нанесите так, чтобы эта штука была просто мокрая. Вот, вы наносите препарат на эту ваточку и аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько обрабатывайте слуховой проход. А аккуратненько, аккуратненько вводя его в упор до барабанной перепоночки. Немножко, пусть это побудет. Значит, постарайтесь так, либо зафиксируйте голову ребенка, чтобы, не дай бог, перфорации барабанной перепонки вы не сделали сами. Ребенок дернет голову, тык, и, и проткнули барабанную перепонку. Это вам еще не хватало. Аккуратно подержите это все. Я уверяю вас, одной обработки он там останется. Вы знаете, потрясающе, через 40 минут у меня исчезла боль. Он потрясающе обезболивает вы представляете, что такое дикая головная боль, которая потенцировала этот наружный отец, и вдруг через 40 минут этой головной боль она утихла, утихла, утихла и исчезла. И таким образом в этот день, когда я начала использовать иплан, я каждый час, я не меняла спички, я одной и той же спичкой обрабатывала, потому что иплан он уничтожает любую инфекцию. Но ну, там уже, конечно, 2-3 спички там ватку снимаешь, потом новую накручишь. Но я так удачно накрутила тогда ватку, что тем более же у меня был узкий слуховой проход. Я заточила спичку, поэтому я не хотела лишний раз себе э, спички... делать. Я просто мочила ваточку и опять туда очень удачно была сделана спичка. И вы представляете, буквально через день у меня... При... К концу дня у меня перестало прыгать давление 160 на 110 было давление, оно нормализовалось 120 на 80. Я не гипертоник. Как... Ой, ваш возраст, наверное, вы уже гипертония. У вас уже гипертония, гипертония. 120 на 80. Я говорю, моя гипертония. И у скорой помощи вот такие вот глаза, ну иногда вот вызываешь, там бывает такое. Вот. И я каждый час обрабатывала вот этой спичечкой, сваточкой, аккуратно заточенной смотрела чтобы вокруг меня никто не ходил чтобы меня, не дай бог никто не толкнул руку чтобы не дай бог не сделать пере... перфорацию барабанной перепонки и а, меня назначила доктора слава бога через два дня она, приходите она ходила через три через два дня приходите я вот так вот каждый час обрабатывала ночью я уже ничего не делала я спала спокойно ночью. По-моему, я проснулась, и у меня что-то вроде голова начала болеть. Долго не обрабатывала. Я взяла спичку на ней. И прямо вот ночью, сами знаете, когда спишь, ничего не хочется открывать. Я взяла спичку, прямо этой же спичкой обработала. И опять легла спать. Утром проснулась, у меня ничего не болело. На следующий день я уже не каждый час обрабатывала. А где-то ну через два часа. там, ну, Как вспомню, так и обрабатываю. И когда я пришла к ней вот через два дня, она мне сказала, говорит, удивительно, но у вас ничего нету. Вот, наружный слуховой проход к концу дня, первого дня, у меня уже стал более проходим. И я смогла намотать уже полную спичку. Вы понимаете, какой эффект? Вот, и она посмотрела, говорит, у вас только на барабанной перепонки то в одном конце. Я говорю, вы знаете, скорее всего, что я не могу достать туда. Я взяла с собой план... Я говорю, вот вы врач, намотайте сейчас, вот они же наматывают там ваточку на свой инструмент, вставят, трубочку и вводят туда, смотря в зеркало. Я говорю, намотайте, я говорю, я вам капну и планы я взяла с собой. Молодец, девочка, молодец. Она все четко, грамотно. Но у нее, конечно, были глаза квадратные. Она говорит, вы знаете, говорит, вы извините, но мы не можем назначать такие препараты, у нас нет на то полномочий и даже рекомендовать их мы не можем, потому что мы официально медицина нас за это накажут. Вот, поэтому вот такая вот ситуация. Она мне все четко обработала и после этого у меня вообще все прекратилось. Но спасибо, я они очень мучились, когда вымывали вот этот. Вазелин, который у меня спустился именно к барабанной перепонке, может быть, он и спровоцировал вот это все, то, что там скобилась куча вазелина, у меня ухо стало то глохнет, то не глохнет, я не могу понять. И потом вот обязательно посещение к лор-врачу. И после этого посещайте лор-врача до тех пор, пока вам не скажут, что у вас уже все в порядке. Но поверьте с ипланом, ваш наружный отит будет вылечен за один день. Вопрос только в чистоте обработки. Обрабатывайте каждый час. Не надо обрабатывать каждые 15 минут. Там. Не надо. Это излишне. Каждый час этого достаточно. Далее и планом можете герпетические инфекции, которые высыпают на губках ваших детей. Они тоже они очень болезненные. Эти шишаки, которые у меня очень часто страдал герпесом. Сейчас я перестала им страдать, потому что стала пить иммуномодуляторы. И однажды мы заказали виженовский иммуномодулятор. Я даже сама того не знала, а он, оказывается, препарат, который создан для того, чтобы бороться со всеми инфекциями верхних дыхательных путей. Там было в нем 60 капсул, нам хватило этих капсул на всю семью, потому что там в одной капсуле была такая доза, но мы пили летом, потому что и он, помимо того, что он нам противовоспалительный эффект составлял, он еще как иммуномодулятор, и мне поднимал давление, потому что летом на духоту у меня падает давление. И он еще как, как стимулятор, просто как энергетик, как стимулятор. Там биостимуляторов очень много. И после вот этой баночки, виженовского препарата, мы уже, дай бог, пять лет, мы уже ничем, никто не болеет в нашей семье, никакими верхними дыхательными путями мы не поверим. Ничем мы не страдаем, никакая гриппозная и вирусная инфекция нам не страшна. Пусть на меня хоть чихают, хоть обчихаются. Максимально, что у меня происходит, ну, начинает течь водичка из носа, то есть слизистая реагирует. А вирус, когда попадает, начинает реагировать слизистая. Я наматываю ваточку, смачиваю ее и планом, и обрабатываю эту слизистую и планом. Все, на этом кончается наша любая вирусная инфекция. Ну вот совершенно недавно я подхватила герпес, у меня сел герпес на верхней губе, прямо здесь посередине должен был поселиться, уже опухло, но болеть еще не болела. Я его быстро обработала и планом, тут же сразу на работе и к концу рабочего дня эта штука уже исчезла, перестала болеть она исчезла и на следующий день ну, короче, через два дня на ну, губе уже ничего не было. Вы помните, какие герпетические потом корки, потом слезают, вот это вот все. Обрабатываете герпесы планом. Вот. Он прекрасно помогает, но это я сделаю, наверное, отдельное видео, потому что людям все равно будет достаточно тяжело э, понимать и отбирать информацию, потому что я, допустим, медик, так я знаю, где что. Я внимательно-внимательно слушаю. Кстати, вот э, по эндокринным заболеваниям я стала слушать не врачей-эндокринологов, а обыкновенного бодибилдера. У него такой великолепный э, канал. И он так прекрасно расписал инсулин-резистентность, что, вы знаете, у меня просто рот открылся. Я, ну, это не моя профессия, он в силу специфики, конечно, я медик, но я все равно не понимала вот этого. Благодаря ему я так хорошо поняла вот этот весь инсулиновый механизм и всю эту инсулиновую резистентность, что, поверьте мне, сейчас такое время, что вы не знаете, какое сокровище вы найдете этого кота завод он, он называется Базилио на Ютубе. Вот, если хотите, найдите. Он велика у него огромное количество видео. И он настолько грамотно что, честно честное слово, я бы его взяла к себе эндокринолога. Кроме шуток, он очень умно обо всем рассказывает. И там еще видео одного парня он дает ссылку. Там тоже по инсулинрезистентности было сделано, а также по. Дробному питанию было совершенно обосновано, что дробное питание не всем полезно и далеко не всем полезно. Молодой мальчик не эндокринолог, просто-просто молодой парень. И вот он рассказывает о, о вреде вот этого дробного питания, о том, какое вредное воздействие оказывает на. Так что, понимаете, вы не знаете-ка теперь, кого слушать, поэтому информацию надо отфильтровывать. Информация вам идет. Но она будет идти совершенно не от тех людей, которые должны ей владеть. Наши медики теперь владеют только той информацией, которая дает им повод зарабатывать бабло. Наши медики прекратили быть медиками. Они стали баблохавыми. Вот этими вот. Я так как просто фуфловтюхами и баблохавыми. Потому что только так я могу назвать такую ситуацию, какая у нас сейчас. Вы сами видите, что принимаются совершенно тупые решения. Uh, у нас оказывается теперь в цирк можно только после 18 ходить. Вот представьте, детям нельзя оказывается в цирк на жестокое обращение с животными. Сны. Ой, вы не представляете, я, я сегодня вот смотрела, я так хохотала, с другой стороны, думаю, полна страна идиотов. Но нами действительно, скорее всего, управляют враги, потому что если бы нами управляли наши люди, то хотя бы даже наши президенты и те, которые заинтересованы в нашей стране, нами управляют враги и мы платим наши ЖКХ и все прочее нашим врагам. Вот нами управляют спецура, вот скорее всего это ЦРУшники и купленные цирюшники, те, кто работает здесь на цирюшников нашего. Дома. Потому что вы посмотрите, как милиция относится к собственному народу. То есть получилось так, что простые люди стали в противовес к силовым нашим структурам. Что из этого противостояния выйдет, я не знаю. Конечно, перевес не в сторону наших обычных людей. Но, к сожалению, я вот все-таки думаю, что бороться, конечно, надо, но не силой. Но не силой. Умом. Их же собственными законами против них же. Потому что вы не представляете, как их можно повернуть. Вот то же самое, как я вот сделала, говорю, аллергия. Я говорю, если я сейчас дам, говорю, шок, я говорю, я тебя посажу. Все, вопрос был исчерпан. Вот так и вы можете. То же самое, если необходимо, то сначала необходимо, если необходимо сделать вакцины, то сначала необходимо определить показания к этой вакцине. А ведь куча противопоказаний. Послушайте Червонскую. Червонская, у нее больше двух часов идет лекция по поводу прививок. Это человек, который стоял у истоков появления прививок в нашей стране, и человек, который разнес в пух и прах все эти прививки объясните мне, пожалуйста, вам нужно гробить свою собственную иммунную систему, а тем более иммунную систему собственных детей. Мне очень жалко детей, которые страдают вот этими наружными атитами. Я вот сегодня очень долго думала, делать или не делать, а потом села на кухню просто проговорила вот то, что я буду вам рассказывать. Я не знаю уже, как получилось, но я сегодня просто под впечатлением вот этой мамы, которая звонила и которая так переживала за своего ребенка. И ведь ведь она не одна, ведь она не одна, сколько вот таких городах вот бывает страдающих людей которые не могут, допустим, заплатить за консультацию, и они, в общем-то, страдают, и дети страдают. Дети-то за что страдают? Вы понимаете, понятно, что дети рождаются. Мне очень жалко детей в связи с наличием прививок. И могут, у них могут быть вот такие вот осложнения резкие. А наружный отец, это очень серьезное заболевание, которое нужно прекращать, его можно успокоить буквально за один день. Так что, если вам информация пригодилась, если обязательно оставляйте свои отзывы, отклики. Если вы критикуете, то критикуйте грамотно, то пишите что-то, а не так, ах ты подлая свинья, вот как мне пишут, я просто удаляю эти комментарии, все, ах ты подлая свинья, как ты смеешь такое говорите. Я с таким... я так не разговариваю с людьми и не позволю срать себе под моими видео. Это мой труд, это мои мысли, это моя идея. А тем более, раз меня отнесли к Золотому фонду российской медицины, то уже надо оправдывать это веское звание. Все, Всего вам хорошего. Выздоровления всем вашим деткам и вам самим. Берегите свою иммунную систему и иммунную систему своих детей.